Привет, я Энни Мэджик, и всем нам, ребята, порой бывает плохо. У меня на днях умер хомячок. Я не знаю, в курсе вы или нет. Я снимала об этом видео на свой семейный канал Magic Family и писала в Инстаграме. Кстати, если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Вот здесь где-то будет Инстаграм. Там я много всего рассказываю из жизни. И, конечно же, я очень сильно переживала. Я не спала ночью. Я очень сильно нервничала. Но зато это натолкнуло меня на мысль снять для вас этот ролик. И если вам понравится это видео, ставьте лайк и обязательно напишите в комментариях, что вы делаете, когда попадаете в такую ситуацию. Даже сейчас сзади меня вы видите один из результатов моей ночной борьбы со стрессом. Но до того, как я начну, я хотела спросить вас, ребята, а вы вообще следите за современными технологиями? Потому что я лично узнала, что оказывается 25 февраля, а это вот уже сейчас, в 20.00 состоится презентация нового флагмана Samsung. И, кстати, ходят слухи, что у него будет очень много новых крутых функций. Wi-Fi Fast Charge — это быстрая дистанционная зарядка от беспроводных источников. И даже Skin — это анализатор состояние кожи по фото и подбор средств по уходу с помощью биксби. Не знаю, правда это или нет, но зачем я все это вам рассказываю? Короче, вы можете выиграть этот самый новый Samsung и стать его первым владельцем. Для этого заходите на сайт и выбираете самый, по вашему мнению, правдивый слух. Оставляете свою электронную почту и обязательно следите за эфиром 25 февраля, потому что победитель будет объявлен именно на прямой трансляции. Ссылки я оставлю в описании, а еще в группе ВКонтакте «Высокие технологии» тоже идет розыгрыш на новинку, так что можно заодно попытать удачу и там. Ссылочки внизу, обязательно поучаствуйте. Не пытка вдруг выиграете. Ну а теперь, что я делаю, когда мне плохо? Подписывайся на канал и мы начинаем. Я пою. Либо я сочиняю и пою свои песни, конечно же, в основном только для себя. Тебе все это кажется, кажется, твоя жизнь хуже, Пустота внутри, не снаружи. Ты ты хочешь хуже. то, чего нет, ты хочешь тех, кого нет рядом, и без становится тебе адом. А иногда я люблю поэкспериментировать и попеть самыми разными голосами. Не зря же я озвучиваю своих питомцев на канале Magic Pet. Находишь тот мир, в который хочешь Там есть все, что тебе нужно И веселые игрушки и... А и жизнь как саундтрек крутому фильму А-а-а, Больше ничего не нужно Для того, чтобы быть счастливым Кажется, что больше ничего не нужно Для того, чтобы быть счастливым Только либо пою чужие, просто для поднятия настроения, забываю позвонить своим родителям вновь. Потом стыдно набирать, ведь не звонил так давно. Я пытаюсь не взрыв шар неудача за неудачей, и нам не хватает времени подумать о времени. Ну и пусть сейчас такие времена е. Просто закрываю глаза. Я танцую И чаще всего я просто выливаю все свои эмоции. Я же это делаю для себя, а не для шоу-танцы. Я общаюсь со своими питомцами. Вообще, животные — это отличный антистресс. Игры с ними, уход за ними, прогулки, контакт, общение мне всегда помогают справиться с плохим настроением и избавиться от грустных мыслей. А главное — вспомнить, что тебя любят и нуждаются в тебе и твоей любви. Не зря же я посвятила им аж целых два других своих канала. Фильмы. Именно когда мне грустно, по большей части я смотрю, нет, не комедии, как советуют в статьях, а какие-нибудь мотивационные, вдохновляющие истории или что-то сказочное. Если хотите, я как-нибудь расскажу отдельно про свою антистресс-кинотерапию. Книги. Я просто читаю. И это должны быть именно живые книги, чтобы чувствовать их, держать в руках, перелистывать страницы. Это может быть и научно-популярная литература, и художественная. Я выросла на книгах, я всегда много читала. Читала. И это может звучать устаревше, но я до сих пор считаю, что книги могут помочь человеку и изменить его жизнь У меня много разных блокнотов для разного Что-то я использую как дневник, куда-то я записываю идеи, а где-то я пишу стихи и рассказы Иногда выполняю какие-нибудь смешные психологические упражнения и тесты но в основном пишу мысли. Иногда стоит излить все на бумагу и попрощаться с печалью. Ванна с пеной или какими-нибудь ароматическими маслами. Я не буду вам показывать себя в ванной, я думаю, вам это не очень интересно. А, Во-вторых, ванна здесь так себе, все-таки квартира съемная, но я надеюсь скоро, когда мы переедем в Magic House, дом, который строится, если вы не в курсе, там будет ванна прям совсем вот такая, как я хочу. Но даже в этой я умудряюсь сделать какую-нибудь себе такую прикольную комфортную обстановочку. И вообще чем, мне кажется, для девочек вот эти все штучки с уходом, массажиками, ванными, масочками для лица, это реальный антистресс. И если вам интересно, я как-нибудь подробнее об этом расскажу, потому что у меня есть собственные взгляды на косметику. Я даже какую-то часть средств по уходу делаю сама своими руками, потому что я прям очень вот за натуральность и экологичность. Как я это называю? Приборки. Супер антистресс для меня. Я обожаю прибираться, но именно не пылесосить или подметатели. там вытирать, а складывать одежду и всякие вещички по полочкам, коробочкам, ящичкам, вешалкам, это реально меня отвлекает и очень успокаивает. И вообще в чистоте и порядке я гораздо лучше себя чувствую. Движение. Но для меня важно, чтобы оно происходило именно на природе. Я вообще противник прям там профессиональных видов спорта, фитнеса какого-то такого, ходить в спортзал, качаться на этих железячках. Нет, ходить, гулять в лес, там, я считаю, ты можешь найти реально гармонию какую-то, какой-то баланс, ответы на свои вопросы. Именно в, в сочетании с природой Это может быть просто прогулка Для кого-то может быть пробежка А еще я занимаюсь альфа-гравити Это тоже реально крутая вещь Я как покажу, как это выглядит Я уже где-то об этом говорила Потому что ну, это, это вот вообще не описать даже словами Если бы у меня здесь где-нибудь было море То я обязательно бы ходила плавать, купаться и кататься на сапе Смена обстановки Для меня это супер рабочая вещь Когда мне грустно или плохо Мне кажется, она в принципе работает в любых обстоятельствах в жизни и для всех людей. Пообщаться с друзьями, сходить в кино, съездить в отпуск, если есть такая возможность, отправиться в путешествие. В общем, сделать что-то новое, другое в непривычных обстоятельствах и в непривычной обстановке. Это может быть что-то маленькое, приятное. Главное, повернуть ситуацию в другое русло. Медитация. Не буду углубляться и объяснять, что это просто это вещь, которая действительно помогает не только когда плохо, но и вообще. И я бы очень хотела, чтобы это стала моей постоянной хорошей Привычкой. Я не внесла ее в список из этих 10 пунктов, я просто хотела с вами поделиться. У меня был опыт реальной медитации целый месяц, по 20 минут, с утра и вечером. Изменилось мое сознание, изменилась моя жизнь, изменилось все вокруг меня. Я бы очень хотела вернуть эту привычку себе снова. И у меня есть целый список дел, которые меня радуют и расслабляют. И он висит прямо у меня над столом, чтобы чаще напоминать себе о нем. И постоянно пополняется. Я, как всегда, пробую экспериментирую. И в этот раз я сняла для вас вот такое видео. Если оно вам понравилось и мы наберем очень много лайков, то я сниму что-то еще подобное, поэтому пишите в комментарии свои вопросы, может быть вы хотите какие-то советы или еще что-нибудь от меня. Подписывайтесь на канал, на мой инстаграм и увидимся скоро в новых роликах.